Вылазка в лес. И попался сорочонок. Молодой. Он впереди идет по дороге у меня. По тропе. Еще летать не умеет. Но активно вбегает. Прыгает. Вот молодой красивый сорочонок. О, он может голодный Сорочка Маленькая птица Идет впереди Активно а Место безлюдное Но сниматься Любит Он клюет что-то. О! Создание живое. Где-то матери не видно. Мать летает. Он первый путешествует. Благо никого нет. Дорога пустая. Вот такой соротенок. И не улетает летать еще не умеет он прыгает он кто-то щебечит спокойно подпускает близко Вот интересное создание. Позирует. Ну, лис, лисы нету. Так бы давно уже кончились его прогулки. Вот такой вот чудо-птица. Хорошо на природе. Наверное, кушать хочется, поэтому ждет. Но у меня с собой ничего нет. Вот она птица. О. Черевеков ему дать. Но уже красивый. Оперение красивое. Но не вся еще природа загублена. Немножко осталось в центре города почти. Ну, гуляй дальше. Создание.